Бл***, я горю! А -а -а, жопа горит! А -а -а, Подушите мою жопу! А -а -а, за что? За что, а -а -а! Да успокойся ты! Ты каждый раз так реагируешь! Ты ч*** в не... Для тебя это нормально! Это твоя работа! Смирись уже!